Ничего, ничего, ничего. Я пыталась на попасть. Нет. смотри, такой вот не понял. Нажали мы выйдем? Ладно. Мама, Я не могу, блядь, я просто не могу. Я в присе шла в выход, и мне просто в пятку прилетел гарпун. Нет, просто нет. Пиздец. Ой, видно, Хач. Люк. Я могу свалить прямо сейчас Ага, свалила Да там люк, отпусти меня Нет, у меня есть ключ Загрызла меня Ребята, я могу свалить прямо сейчас Да блин Сейчас обидно было Это либо ты, либо убийца. Это точно не я. Так, а я вижу убийцу. Кто это? Или нет? А, я вижу тебя. Спасибо. Белка! Белка! Блять, я сейчас этого... Я тебе говорю, я сейчас сам его порежу вот этого колокольчика. За Белку и Двор стреляю. Смотри, смотри, смотри. Слышь ты, черт! Сюда! Смотри, Белку. Видишь меня, да? Да! Рамси! Ну, где эта тварь? Эй! Бабаё! Сюда! А можно я хилить Белку тоже буду? Он идет по твою душу! Ты печатаешь, Ты ч? Я убегаю! Что ты, тварь? Давай-давай, порамсимся, давай! Один на один! Один на один! <свист> Ай, тварь, попала Это было бы здорово Че, ты чего меня весить будешь? Эй, тварь, ты был Нет, нет, нет <свист> Ребята Это гг, вс. Белка, разъеби его <свист> Отъебись от меня, мужик нет. А я спрыгнула! Нихуя. Классно, блядь. Ладно. Спрыгнулась, ты нас уже крюк. А пути, блядь. Ааа! про эту хуйню опять. Осталось? Да! Я постоянно про него, блядь, забываю. Пизда вовремя ты его исполнилось. Хибанис! Да! Пиздец! Это сейчас <стар> было. Это просто я не знаю. Вот это, блять, везение. Ой, есть. Топ просто лучших побегов из ДВД. Пиздец.